Всем привет, это канал Стрим и его ведущий Анигилятор. Сегодня мы разыграем э, призы 500, 300 и 100 голды в мини конкурсе репостов выходного дня. Но перед этим вот я хотел бы сделать несколько анонсов. Первый из них это то, что у нас сегодня подводятся итоги большого конкурса репостов, где мы разыграем танк 8 уровня, либо можете забрать голду если вам не нравится танк. Также два приза по три дня премиум аккаунта. Помимо всего прочего, у нас после этого конкурса стартуют конкурс на 10 тысяч золота там у нас будет 20 победителей по 500 голды в честь года нашей группы и нашего канала на ютубе. А, помимо всего прочее, знаете, что у нас также золото можно выиграть на ютуб канале, просматривая видео и ставя лайки и написать комментарии. Также анонс всего этого у нас есть в группе вконтакте. Какие видео? В начале видео я рассказываю, например, Сейчас в этом месяце у нас в панзер 58 мульс, можно получать данную активность. Но давайте перейдем к самому главному, к самому розыгрышу. Я копирую ссылочку. Так, секунду, не успел приготовиться. Так, поехали, поделиться с друзьями, Ставить ссылку. Три победителя, только члены группы, поехали. узнать победитель. И три победителя. Алексей Васильев, Алексей Фрей и Александр Бочкарев. Поздравляю победителей. Призы будут начислены э, после 16 числа. А Кстати, Алексей 500, Алекс 300 и Александр 100. Спасибо за просмотр. Участвуйте в конкурсах. Пока-пока.